Добрый день! Меня зовут Яна. Выходя на прогулку с малышом, нам надо взять с собой множество вещей. Для них потребуется вместительная сумка. Но все равно это неудобно, так как все мелочи в ней будут располагаться вперемешку. Быстро найти нужное не получится. Но что нам делать? Можно приобрести специальную сумку-рюкзак для молодой мамы, которая создана с учетом потребностей ребенка. Сегодня я хотела бы рассказать вам о сумке для мамы Стокиво-2 и об основных ее отличиях от сумки предыдущего поколения. Это стильная и удобная сумка для мамы. 13 разнообразных расцветок, современный дизайн, что позволяет вам, молодой маме, оставаться модной. Несколько вариантов ношения – на плече, через плечо или как рюкзак. Сумка быстро трансформируется в рюкзак. Она оснащена длинными ремешками, длину которых можно регулировать. Лямки рюкзака можно спрятать, если вы ими не пользуетесь. Металлические молнии и застежки не подведут вас в самый неподходящий момент, как это может произойти с пластиком. Рюкзак – прекрасная замена сумки, когда вам надо гулять с активным ребенком и держать руки свободными. Очень удобно то, что рюкзак можно прикрепить к коляске. Без покупки дополнительных крючков или переходников у коляски уже имеются кольца крепления к шасси. Это позволяет вам освободить руки и легко доставать все необходимое на ходу. Большое отделение с карманами внутри. Основной карман – большой. Вам нужно будет проявить фантазию, чтобы придумать, что же такое положить в многочисленные карманы сумки. Удлиненные молнии позволяют с легкостью отыскать в сумке все необходимое, при этом не вытаскивая из нее содержимое. В сумке один сетчатый карман, два текстильных кармана, две резинки-держатели бутылочек. Внутри кошелек на двух кнопках для подгузников или косметичка для мелочей. Внутри сумки можно ее пристегнуть и использовать как дополнительное место для хранения, в которое прекрасно поместится. Пеленальный коврик, подгузники, документы и так далее. Его легко взять с собой в комнату для пеленания. А где же хранить вещи, которые должны быть всегда под рукой? Мобильный телефон, кредитные карты, ключи. Для этого есть передний потайной карман. Он закреплен на магните, что позволяет быстро достать вещь. Термокарман необходим при прогулке с малышом или походе в поликлинику. Карман расположен сбоку, что облегчает доступ к нему. Термоизолирующая прокладка позволяет сохранить нужную температуру смеси. Размещать в этом кармане можно сок, воду, молочко или детское пюре. Обратите внимание, что чем полнее бутылка, тем дольше она сохраняется теплой. Обычно, если на улице температура выше нуля, питание не остынет 2-3 часа. Феленальный коврик уложен в задний карман, чтобы создавать дополнительный комфорт при ношении. Складываемый коврик выполнен из моющегося, непромокаемого материала, внутри мягкая прокладка. Многие мамочки недооценивают коврик, но он очень удобен для того, чтобы на прогулке поменять малышу подгузник или его переодеть. Когда ребенок подрастет, коврик можно использовать для того, чтобы на нем сидеть. Его можно постелить на мокрую скамейку, на качели, на траву. Так чем же отличается сумка для мамы от сумки предыдущего поколения? Ранее сумка не трансформировалась в рюкзак и не держала форму. Она имела маленький кошелек для ключей или пустышки. Теперь его нет. Пеленальный коврик был тверже. Сумку для мамы стоки V2 легко прикреплять, снимать и регулировать для удобства и комфорта. Она подходит ко всем коляскам стоки. В таком рюкзаке нет ничего лишнего. Все тщательно продумано специально для вас, чтобы вы всегда оставались мобильными. Путешествия по миру, поездки по магазинам и встречи с друзьями в местных модных заведениях – все это легко осуществимо с сумкой для мамы из v 2 Это модный образ и высочайший комфорт. Свой номер телефона я указала под видео. Я всегда с радостью отвечу на все ваши сообщения. Если видео было для вас полезным, пожалуйста, оставляйте лайки и пишите свои комментарии. Спасибо за внимание!